Ребята, на канале Свети И сегодня мне папа купил вот, так, вот такой набор доктора. За... Милый ликар, да? Да. И, и такой самолетик мы потом протестируем его. А вот такую, колясочку. И такую колясочку. Сейчас мы будем успокоить. Давай да. вам рознички. Называется пересувный пункт Першей медичной допомоги инструментов 17 предметов Стетоскоп со световыми эффектами Кардиограмму даже можно вымерить Подсвечивание, звуки Батарейки там надо будет ставить я с другой Ой, я уже что-то вижу. Подожди, вот сюда надо. Вот, вот это... тут. Банку. Синяя. Что-то она сказать. синяя, если вы девочки. Ну вот с другой же стороны синяя. успокоим, ребята, и вам покажем. А да, тут пластыри нет. будут, ребята. Сейчас вам покажу. Сейчас, ребята, покажу. Какой-то наборчик доктор Клюшера. Видите, ребята, это наклейки. Пластыри, к сожалению, нет. Мам, слышите пластыри? Нет. Тут надо батарейки Чтобы мерить кардиограмму Ребят, выдумали на рисунку, что это будет Оно просвечивается правильно Но нет, это наклейка Такая вот, видите Ладно, ладно давай я посмотрю, куда это клеить надо Да, тогда надо клеить. Только у нас огранили. Это еще больше. Вот тут мне что-то не нравится, но как не фиксируется. А, а ну-ка. Так. Давай, мама, наклеим. Это не ровно, я наклеила. Ну, ну ладно. Я не Ой, одинокленький наш. Спасибо. Вот тут четыре все. Так, давайте посмотрим. клеечки. А мы То Ладно, давай намаждаем эту клеечку. О, смотри, пульс нередко склеивается. Мама, вопрос, куда это клеить? Давай посмотрим, куда это клеить. Ребята, вы видите, куда это клеить Так. Вот это Мама, куда это клеить? Смотри. Куда приклеить? Даже непонятно. Ладно, я просто дальше буду клеить. Вот, так. вот такое. Я поняла, куда отклеить. Это на бок на надо отклеить. Есть еще здесь такая же. Да, 60. 60 мы клеим, мама. Вот сюда. Ой, я где-то видела этот 60. <плево> Если вам понравилось, ставьте ставит такую клавишу, пишите с нами. Ой, ой, ой, ой, Ого, класс, да? Тут круто! Алло, все, готово. Все, готово. Да, круто, да? Все, выключаем.